Да-да. Ну что, Котель. Она такая большая. Классная планировка, да? Пушка. Друзья, всем привет в сегодняшнем выпуске. 110 квадратов с ремонтом. Вид на море в доме, бассейн, спортзал. Цена, подарок, судьбы. Поэтому обязательно досмотрите на видео до конца. что погнали единственная квартира требует ремонта хотя она вполне сдержом состоянии это гардеробная таких не маленьких размеров я бы сказал то что нужно на ремонте давайте не будем заострять внимательно смотрим Планировку. планировку первая спальня не маленькая не маленькая спальня Потолки даже не гипсы картоновые, а они ошпаклеваны, а шпаклеваны, то есть это очень хорошо, потолки высокие. И добычные, зато не жарко. Здесь это все распушится, будет зелень, и там будет зелень. Я считаю, это в достойный ветер. А с гостиной такой? М -м -м. Вторая спальня. По всей видимости, это была детская комната. Ну, в каждой комнате кондиционер. Вид такой же? Нет, видите, получше. с <ihr> Там стены, смотри, нарисованы. Елочки. И как это растение все я его забываю. Агава. И... Агава, точно. Вы только представьте, если отсюда все вынести и сделать ремонт под себя, будет просто космос, я бы сказал. А вот этот санузел я бы вот присоединил к спальне. Ну, Он достаточно большой, и здесь просто унитаз. нету даже умывальника. А. Поэтому будете делать ремонт. Учтите, что можно присоединиться с санузелом к спарламу. Тоже просторный санузел. Жалко... Покажи, пожалуйста, что там нет ванны. Жалко, что нет ванны. Клуб! Клуб! Хорошо, что здесь никого не оказалось. Ну и что? Ну и что? И изюминка, изюминка этой квартиры, это, конечно же, кухня гостиная вы только посмотрите на ее внушительные размеры. Здесь можно поставить теннисный стол. Мы бы с удовольствием здесь занимались йогой. А лёгой мы занимаемся в спортзале. И вид, вид. давайте посмотрим вид. Жалко, погода не летная, Но вы можете посмотреть мой полный обзор по жилому комплексу. А я его делал давно-давно. Но он был в, такой, в такую хорошую погоду. Ну что, по цене чуть позже. Сейчас давай все-таки покажем окрестности, потому что здесь и детская площадка, и парковки под каждым домом, и все э -э -э, сетевые магазины, детский садик и так далее, и так далее. В общем, место классное. Как частный дом. А еще мы здесь живем. Да. Повыше, пожалуйста. То есть, вышли вы такие из дома. У вас руках коврик гимнастический, бреван, я не взял. Секунду. Ты домой? Я пошел в машину. А, он включил у нас да, домашний. Машина машине, давай Ну давай тогда про парковку. Обратите внимание, парковка для реликов, для рамок Видно, что дом живой. А потому что классный дом. Потому что шикарно. Шикарно, на улице звездная. Хорсится на а Это Ой, машинка открытая была. Ой-ой-ой, слушай. Ты ключи же дома, сказал. Ты думал, машине в сумке. Я как человек, который большую часть жизни прожил в центре Сочи и на Бытке, Раньше думала, что жить тут очень будет далеко мне сложно. А, а теперь мы даже Набытку не хотим перейти. А, Сергей, через сколько ты приедешь на показ? Если вы станете жителем в жилом комплексе Анны, у нас скажете взять волшебные ключ от спортзала. Внимание, цена спортзала, 1000 рублей с человеком вместе Сюда с Анной мы будем заниматься йогами. Пока похода можно пропустить салатский. Поиграть в маленький теннис. Много. В общем, надо стараться. Понравится и вам, да? Да. Бассейн сейчас не работает, а летом он выглядит именно вот так. Вы можете искупаться, позагорать, здесь шезлонги, потом помыться в душевой кабине. В общем, все для вас. Вот это дерево цветет невероятно красиво. Вот эти цветочки тоже. Здесь все очень красиво ухожено. ухожено. Упаковку вы уже видели. Здесь зона отдыха, посидеть, а в кулёк. В кулёк. Вот из Здесь тоже есть зона отдыха. Там входная группа, такие лесенки. То есть, да, тут лесенки, друзья. Все в освещении здесь. В общем, тут очень классно. Они танцы, от радости. Мне как нравится здесь. Ой, вообще. Это въезд с задней стороны жилого комплекса на гаражи. Как вы поняли, проблем с парковкой в жилом комплексе Анна нет. Также имеется такая детская площадка с видом на море. И, чтобы вы понимали, райончик очень престижный, там наверху достаточно много дорогих домов. Друзья, и прежде, чем я озвучу стоимость, попрошу поддержать данное видео лайком, ведь это совсем несложно. И, кстати, если вы впервые на моем канале, подпишитесь, не забудьте там поставить колокольчик, чтобы не пропустить интересные предложения. Также много всего любопытного в соцсетях, туда тоже подпишитесь. В общем, стоимость данной квартиры 19,5 миллионов, я считаю, это более чем адекватной стоимостью для данной квартиры. В общем, готов ответить на все вопросы по телефону, которые появятся на ваших экранах. У нас на сегодня все. С вами был канал Волк Стрит, Дмитрий Волк. И Анна Космос. До новых видео. Пока.